И вот, чтобы начать, да, я, я предлагаю, как начать? Ответить на такой вопрос. Вот, а как вы понимаете, что кто-то вас любит? Кто-то вас любит. Например, вот мужчина. Да, мы говорим, вот этот мужчина меня любит, вот этот мужчина меня не любит. А вот как мы понимаем, что какой-то мужчина, к примеру, да, нас любит? Вот напишите, пожалуйста, кто с нами сейчас в эфире, да, как по почему да по каким признакам по каким действиям да вы понимаете что вас мужчины любит можете так сказать а вы Жень попробуйте наверное озвучить да что-то да я бы вот тоже подумала и самое первое что пришло в голову это поступки поступки именно по отношению ко мне а что вы вкладываете в это понятие поступки по отношению ко мне ну, для меня даже, например, элементарно позаботиться обо мне. И не только, когда я, возможно, болею, а позаботиться даже утром принести а, чашечку кофе, приготовить мне завтрак, поинтересоваться, что ты хочешь на ужин, а, пойти на уступок, если он, например, хочет смотреть кино-боевик, а я хочу, скажем, ну, допустим, какое-то романтическое, да, он хорошо, посмотрим романтическое. Ну, вот что-то в этом стиле. Да, вот слово, слово забота я тоже видела у нас в сообщении. Да, написали, да. Ну, я абсолютно согласна. Что еще, девчонки, что еще? Вот как вы определяете, что мужчина вас любит? Ну, то есть, по, по каким признакам вы можете это сказать? Я, когда сама отвечала на этот вопрос, я подумала, что часто, ну, точнее, как мои клиенты, допустим, да, отвечают на этот вопрос, да, безусловно, все говорят про дела, про поступки. Часто говорят про подарки, часто говорят про цветы, часто говорят а, про заботу и про м, честность, да, то есть угу. если я понимаю, что человек со мной честен, искренен, да, то я понимаю, ну, не, скажем так, не все, что честное, оно, оно про любовь, но, по крайней мере... Любовь без какой-то честности, без искренности, да, ее тоже трудно себе представить. Вот так, проявление нежности, интересные разговоры, твои интересы, да, интересуются. Да, и вот я хочу сейчас сконцентрироваться, да, и сфокусироваться на том, что на самом деле-то всегда люди проявляют к нам ровно то, что мы сами проявляем к себе. То есть нам всегда зеркалят отношения, и в том числе э, любовь тоже проявляется, ну, как бы так, как мы сами можем к себе ее проявить. И вот здесь выше был комментарий, да, писала девушка, что научиться бы любить других, а не только mm -hmm. себя, да. И это частый комментарий, знаете, у меня был э, Рилс, один, который набрал для меня очень большое количество просмотров, примерно 250 тысяч. Для меня это очень много. И uh, это был рилс uh, про то, что когда вы что-то делаете, да, когда вас что-то просят делать, то вы задаете себе вопрос а зачем я буду это делать, то есть вот мне, лично мне в этом что, да, какая лично для меня в этом выгода или интерес, и очень много, и я говорила о том, что если вот вас о чем-то просят, а в этом нет вашей выгоды, какой-то вашего интереса, то вы задумаетесь, а надо ли вам это делать, то есть скорее всего вы делаете это не искренне, вы делаете это не для того, чтобы человеку реально помочь, вам хочется помочь, а чтобы не быть плохой, чтобы о вас там что-то не подумали, да, mm -hmm. плохого, да, то есть фактически вы делаете это для поддержания своей маски. вот, и соответственно, было очень много поддерживающих комментариев, понимающих, а были комментарии как раз такие в пику, да, то есть про то, что вы чему учите, это же настоящий эгоизм, и я очень хорошо понимаю этих людей, но я хочу сказать, что вы знаете, настоящая любовь к другим людям, она может прийти только, если мы по-настоящему любим себя. Потому что если мы в принципе с этим чувством не знакомы, если мы, мало того, что мы с ним знакомы, если мы им изнутри не наполнены, то ни о какой любви к другим речи идти не может.